Всем доброго дня! С вами снова Алексей Федорцов. И в этом видео мы рассмотрим, каким образом решать проблему с тем, чтобы объединить номера телефонов для баз для загрузки таргетированной рекламы, если они находятся в одну строку и разделены каким-то символом или запятой. Чаще всего эта проблема возникает при выгрузке баз из Яндекс.Карт 2GIS. Поэтому сейчас выгрузим одну из баз, которую мы недавно спарсили, и будем практиковаться на ее примере для того, чтобы наглядно показать, каким образом использовать внутренние инструменты Excel, очень простые, но эффективные именно для этой цели. И буквально за две минуты мы справимся с этой задачей. Поехали. Мы заходим на один из сервисов парсинга, Тут у нас уже готовая база 2GIS, которую мы уже использовали. Просто выгрузим ее в Excel для наглядности и будем ее преобразовывать. Попрактикуемся на ее примере. Итак, у нас есть готовая свежая база DoubleGIS. Сейчас она загрузится, и мы ее откроем. В Excel то же самое можно и делать с средствами любого редактора таблиц. Такого, например, как LibreOffice, если у вас не установлен на офисный Excel. Итак, база у нас загружена. Ждем открытия. И давайте посмотрим типичную ситуацию, которая возникает у нас при объединении номеров телефонов в единую базу. Здесь вы видите, что у нас есть там стационарный телефон и мобильный телефон. В поле мобильный телефон в базе 2GIS может помещаться 2-3 номера. Она даже больше умудряется запихнуть. Поэтому мы выделяем. Как видите, у нас все мобильные телефоны сосредоточены в одной колонке, но через запятую. Мы просто выделим полностью эту колонку, перенесем на новый лист, и вы видите ситуацию, да? То есть у нас есть куча номеров, которые нам нужно расположить сверху вниз. А следовательно, вот так вот мы не можем загружать базу в любую рекламную систему. Ну, во-первых, у нас загрузится не вся база полностью. Скорее всего, если мы просто так копируем и ставим Facebook, в рекламный кабинет Facebook, в индивидуально настроенной аудитории загрузка баз, то у нас часть номеров потеряется. Нам необходимо сделать, чтобы они располагались друг под другом. То же самое касается и других рекламных систем. И какой инструмент нам приходит на помощь в этой работе? В Excel во вкладке «Данные» находится замечательный инструмент. То есть удалить дубликаты. Мы его уже использовали в одном из наших видео по фильтрации баз для подготовки. Да? И вы знаете, каким уже пользоваться. Если нет, то посмотрите видео. Я ссылку на него оставлю где-нибудь здесь вы сможете посмотреть, как с этим инструментом эффективно работать. А, собственно говоря, удалить дубликаты, мы удаляем полностью дубликаты. Также в этом видео вы сможете посмотреть, каким образом убрать ненужные символы из выгрузки. Итак, а наша задача – это воспользоваться этим инструментом, текст по столбцам. Работает он очень просто. Мы сейчас зададим ему алгоритм, с помощью которого он просто перенесет из одного столбца в столбцы справа, те данные, которые расположены после определенного символа, который мы ему укажем. Итак, выделяем ячейку для начала, нажимаем текст по столбцам, и вот эта галочка с разделителями должна быть активна. Иногда она здесь, нужно ее поставить сюда, если это так. Нажимаем «Далее». Итак, здесь мы выбираем либо запятую, либо другой символ, если у вас другая выборка. Допустим, у вас между номерами телефонов есть какой-то другой символ, например, точка запятой, гораздо реже это двоеточие, либо какой-то другой специальный символ, возможно, нижнее подчеркивание, которое вы можете использовать во вкладочке «другой», например, нижнее подчеркивание «так». И тогда все, что после нижнего подчерк... подчеркивания, перенесется в столбцы справа и распределится в соответствии со своей длиной, в зависимости от того, сколько номеров на пос, после э, нашего знака есть. А мы поставим запятую, потому что в этой выборке выгрузки у нас запятая. Итак, вы видите, что на предварительном просмотре у нас изменились данные, что у нас появляется разграничивающая черта, которую мы видим, каким образом будет перенесена данная. Поэтому тут все очень просто. Если мы поставим пробел... Будет то же самое, но останется запятая. А нам необходимо, чтобы запятая автоматически удалилась, чтобы нам дальше с этим документом не работать, сделать максимально быстрой эту операцию. Нажимаем «Далее». Нам говорят, что вот это сейчас будет произведено. Мы нажимаем «Готово» и вуаля, Чтобы по-французски называется «Смотри, что я нашел», мы переносимся на… переносим все данные, как и хотели. Теперь нам остается, что сделать, лишь отфильтровать необходимые данные от А до Я в других столбцах и воспользоваться комбинацией клавиш, которую вы уже знаете, Ctrl-Shift-PageDown, чтобы выделить это все, и поместить вниз первой колонки для дальнейшей фильтрации. Это же мы удаляем точно так же, как и в другом видео, которое вы будете видеть. И процессу фильтрации подвергаем все остальное. Точно так же. ctrl shift pagedown down Выделяя и копируя все вниз первой строчки, для того, чтобы мы могли применить общие изменения к ней. Именно таким образом. Аналогичную операцию повторяем необходимое количество раз. И вот, если бы я так долго не разговаривал и не рассказывал о всех подробностях, мы бы за одну минуту уже все это сделали. И привлечь к единому виду. Теперь задача избавиться от ненужных символов. Видео, которое это есть, уже есть у меня на канале, либо в видео ВКонтакте. Вы сможете его посмотреть, просто перейдя в раздел «Мои видео». <coughs> на этом все. С вами был Алексей Федорцовых. До новых видео.